Здравствуйте, меня зовут Ирина Шуваева, и сегодня мы с вами поговорим о целях. Это не о постановке целей, это о несколько другом. Исходя из опыта ведения бизнеса, известно, что если в бизнесе не определены цели, а получить много денег – это не цель, то через 3-5 лет компания разваливается, или пройдя достигнув некоторого уровня, она останавливается в своем развитии, что в принципе равносильно развалу компании. Поэтому в последнее время многие бизнесмены задаются вопросом, правильно я развиваюсь, туда ли я иду, заниматься ли мне это бизнесом до конца жизни. Это правильные вопросы. И здесь нужно определиться с моделью бизнеса. Если вы любите и умеете прорезать людьми, это отлично. Если вы технарь, это тоже хорошо. Здесь важно определиться, какой вы выбираете бизнес. Он будет очень технологичный или не зависит совершенно от технологии. И если вам просто нужно получить определенную сумму, то здесь стратегия одна. Вы берете деньги из дохода компании и инвестируете вне компании. Я не раскрою секрет, если скажу, что все хотят иметь бизнес с большим количеством постоянных клиентов, с огромными средними чеками. И здесь главное, что инвестируете в эту компанию. Это должно быть отношение к клиентам. И это долгосрочные отношения с множеством производных. К сожалению, многие владельцы малого и среднего бизнеса не устанавливать себе цель увидеть выход из бизнеса. И э, что они собираются делать дальше, в конце своей жизни, это на самом деле очень важный вопрос. У вас могут измениться обстоятельства, у вас могут появиться новые возможности, вы просто можете устать. Или, может быть, это не бизнес, а у вас средства, которые прекращают функционировать, как только вы перестаете работать. Тогда здесь выход только один – продать свой бизнес. И ваша цель – это определиться, какой вы видите выход из своего бизнеса. Будет ли это компания, которая оказывает огромное мнение на рынок? Или это будет компания, которая приносит вам постоянно пассивный доход? Или можно продать ее? Какие вы видите бизнес через 10 лет? Это важно. Спасибо за внимание. Ваш консультант по бизнесу.